Ну вот вышел на поле А улица уже совсем темно Поле скошенное Остались конечно От стерни стебли Ну что толстые Ну ходить можно вот, ходил, ходил, ходил, ходил, прошел в принципе немного, шел в сторону церкви, и вот нашел такую вот монетку. Что это такое определить сложно? Вот сейчас может быть под цветом. Нет, не знаю. Какал откровенный. Ну, дом будет помыта, может быть, будет. Больше понятно, фотографии сделаю, приложу. так вот. 2-1. Я 2, брат одну. И, в принципе, не глубоко, из ямки. Вот такая вот монетка. Что ж, тоже неплохо. Все, выключаемся.